9 июня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Совета по сохранению и развитию Дагопилской крепости, во время которого обсуждались вопросы преобразования недвижимости в исторической зоне. Главными темами стало возможное развитие крепостного госпиталя и двухэтажной казармы, которая уже в прошлом году была выкуплена местной фирмой. Заинтересованный инвестор выразил желание создать на базе военного госпиталя пятизвездочную гостиницу с услугами СПА, медицинского и спортивного центра, сохраняя историческую аутентичность комплекса. Этот объект, имеющий площадь более чем в 10 тысяч квадратных метров, не был использован с 1994 -го года и имеет устаревшую архитектурно-искусствоведческую инвентаризацию. И сейчас, если мы хотим разрабатывать новый технический проект, если инвестор действительно придет, если он действительно обладает серьезными намерениями для этого большого, важного проекта, то, в принципе, он должен был бы начать вот именно с разработки нового актуализированного э, вот этого архитектурного и искусственного исследования, потому что за 10 лет очень много что поменялось. Ситуация с казармой, которая располагается напротив зонального архива, несколько отличается. Этот объект уже выкуплен, и его намерены превратить в здание с апартаментами и гостиничными услугами. Однако в процессе подготовки к ремонтным работам выяснилось, что к строению нужно сделать подвод электричества с достаточной мощностью, тогда как подстанции в крепости не рассчитано на появление новых крупных, точек потребления члены совета пришли к выводу что такую задачу нужно решать комплексно думая в перспективе о других подключениях на самом деле мы благодарны собственнику Николаевской казармы за поднятый вопрос потому что в принципе как бы он решает не только свой вот какой-то индивидуальный интерес да, а мы столкнулись с тем что действительно те модернизированные подстанции электрические которые установила садла стейles еще там лет 5-6 назад получается что в них технически нет возможности подключить больше объектов. А вот последние два года показали, что интерес к крепости возрос. За последние пару лет в Дамгупилской крепости произошли серьезные перемены в плане владения недвижимостью. Некоторые объекты были выкуплены у сомправления или у ГАУ государственное недвижимое имущество. Это здания по улице Михаила 10, Николая 2 и другие. В то же время некоторые объекты перешли или находятся в процессе перехода во владение сомправления. Постройка на улице Михаила 2, зона первого бастиона и другие. Происходит активная перекупка исторической недвижимости между частными и юридическими лицами. Все это свидетельствует о возрастающей интересы инвесторов к данной части города. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгоповской городской думы.